Будешь безопасен. Щит и ограждение истины его. Не убоишься ужасов ночи, Стрелы, летящие днем, Язвы, ходящие во мраке, Заразы опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысячи.